Дорогие друзья, здравствуйте! Мы сегодня с вами будем разбирать предложение, а именно мы выполним пунктационный его разбор. Итак, внимание! Разно помахивая палочкой и вдруг опять осклабился. Он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Начнем с грамматических основ. Первая основа ⁇ он прошел. Вторая основа ⁇ он увидел. И третья основа, которая выгоняла. В принципе, все вроде бы правильно. Но тут у нас есть еще один союз И, который присоединяет второе ⁇ однородное сказуемое. К первой основе ⁇ он прошел. Получается, он прошел. И ослабился первая основа вторая основа он увидел и третья основа которая выгоняла трудно некоторые определяют вот последнюю основу почему слово которое является подлежащим подставляем слово девушку из первого предложения и предаточное определительное как правило когда оно прикрепляется к основному предложению в этом случае вот слово которое у нас будет подлежащим, потому что его можно заменить словом «девушка» из главной части. Теперь по структуре давайте посмотрим. У нас здесь есть осложнение в первой части сложного предложения, развязано помахивая палочкой. Это недеепричастный причастный оборот» или, как принято говорить у образованных людей, «обособленная» обстоятельства выраженной идеи при оборотом запятая ставится перед и в данном случае просто потому что мы выделяем оборот и далее мы видим с вами двоеточие. Двоеточие здесь показывает что перед нами не просто сложное предложение а сложное предложение с разными видами связи союзные и бессоюзные. Бессоюзная связь обозначена как раз в союзная связь обозначена союзным словом которое прикрепляющее придаточное предложение. Предложение делится на две смысловые части. Первая смысловая часть. Смысловая часть, то есть по смыслу мы делим его. Да? Он прошел версты две развязанно помахивая палочкой и вдруг опять оскладился. Это первая часть. Дальше у нас двоеточие, потому что вторая часть у нас объясняет, почему же он осклабился или заулыбался. Осклабился в данном случае, не заулыбался, а слово имеет такую немножечко негативную, сниженную окраску. Он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку. Далее хочу отметить, что... Вторая часть сложного предложения осложнена однородными определениями молодую, какую молодую, какую довольно смазливую, да, между ними ставится запятая. И, значит, мы уже сказали, что вторая смысловая часть представляет собой сложно подчиненное предложение с предаточным определительным. Для тех, кто до сих пор не очень ориентируется, я напомню что предаточное определительное, как правило, прикрепляется в главном предложении к имени существительному в данном случае это слово «девушку». «Девушку какую? Которая выгоняла телят из овса». На конце предложения ставится точка, потому что предложение повествовательное, невосклицательное, произносится спокойно. Мы разобрали все знаки препинания и прокомментировали их, довольно быстро. Таким образом, если такого рода предложение вам будет дано для разбора, я думаю, что вы должны с ним справиться. Давайте прочтем. Он прошел версты две, развязно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился. Он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Это предложение повествовательное. Оно содержит сообщение, невосклицательное. И давайте найдем основу, чтобы узнать, простое оно или сложное. Первая основа. Он прошел и осклабился. Осклабился, то есть улыбнулся. Это такое сниженное, немножко грубое слово, да, просторечное. такое. Он прошел и осклабился. Первая основа. Вторая основа. Он увидел. И третья основа, которая выгоняла. Не все умеют определить основу, когда подлежащее выражено союзным словом «которое». Как уточнить для себя, подлежащее ли это? Подставляем слово «девушку» из предыдущей части. И будет у нас «девушка» именительный падеж «что делала?» – «выгоняла». Следовательно, слово «которое» будет являться подлежащим. Итак, в нашем предложении три грамматических основы. Оно сложное. Теперь давайте посмотрим, на какие смысловые части делятся предложения. Ясно выражена первая смысловая часть, там вот у нас поставлено двоеточие, обратите на это внимание, скорее всего здесь у нас и будет первая смысловая часть. Он прошел версты две, развязано, помахивая палочкой, и вдруг опять оскладился. Это первая часть, она осложнена двумя однородными сказуемыми, а также обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Вторая смысловая часть представляет собой сложно подчиненное предложение с предаточным определительным. Первая основа «он увидел», вторая основа «которая выгоняла». Первая часть прикрепляется ко второй э, с помощью союзного слова «которая». И прикрепление э, предаточного предложения происходит не ко всему предложению, а к одному слову «девушку» – имени существительному. Предаточная отвечает на вопрос «какая?». Следовательно, это предаточное определительное. Таким образом, со структурой второй смысловой части мы определились. А чем же осложнена вторая смысловая часть? Давайте посмотрим. Главное предложение во второй смысловой части осложнено двумя определениями, между которыми ставится запятая. Это однородное определение. Первое. Неосложненное а определение. Простите, не распространенное определение, а второе распространенное определение. Молодую, какую девушку? Молодую, какую довольно смазливую крестьянскую девушку. Обратите внимание, что два слова здесь ярко выраженные, имеют такую вот деревенскую окраску, а складывался смазливую. Ну, даже. Скорее, слово «смазливую» здесь вот такое немножечко тоже просторечное слово, которое вот придает такой деревенский колорит здесь. Таким образом, мы объяснили расстановку всех знаков препинания в данном предложении. Мы не успели сказать о том, что двоеточие ставится поскольку вторая часть сложного предложения содержит причину того о чем говорится в первой части и мысленно мы можем между частями подставить союз потому что.